Очень рад быть здесь. Отошел за пару дней, спрашивает, как дела? Я говорю, пару дней назад хотел выжить, а сейчас уже живу, радуясь. Так что я в форме, слава Богу. С праздником, друзья! Вы знаете, перед вами стоит человек, человек с синусоида. У меня в жизни вот так, вот так. И когда ты проходишь вот так, вот так, вот так, что-то из тебя каждый раз вытряхивается. Что-то всегда горит, трещит, и ты становишься все легче, все свободней. Раньше там, где была паника, сейчас взгляд. Там, где раньше было, там дымело что-то в голове. Сейчас просто рассуждение. И, но пока не пройдешь через это все, ничего не получится. Когда рождается ребенок, сколько у него там забыл, три или четыре качества. Дышать природные, кушать, туалет и спать. Все. Остальное ⁇ ученичество. А то, что вы сегодня такие красивые, умные, с правами, с кошельками, это благодаря тому, чтобы учились, учились, учились, учились. И ученичество, оно решает все. И ученичество проходит по-разному. Наша церковь много чего прошла. У нас было, не помню, я никогда людей не считаю, в списке были это 300, 400, не помню, если это всех по списку было людей. И мы шесть или сколько там, семь, не помню, постарею а послали миссионерам отсюда. Это... А потом, когда пошли в встряски, я как-то иду, умное лицо, в воскресенье на служение, и Бог мне спрашивает, кто твоя радость? Я говорю, ты. Кто твое богатство? Ты. Кто твое все Ты. Короче, все, я повторяю. А чего ж ты не радуешься? Ну, когда был человек 304 не помню. Это так, церквей полно, Ты радовался это, а сейчас не радуйся Так что же основание не поменялось. Нет, Христос не поменял, Библия не поменяла, а что-то не радуется. А потому что твое основание было наружное. Твое основание было количество людей, твое основание было то-то. А сейчас я выбил все. Чтоб ты начал мной радоваться. Да, хорошо, Господи, а не получается. Но через недельку, другой месяц пришла радость. И у меня так в жизни было много. То любимое, а то любимой нет, развелись. То что-то там работа хорошая, работа хорошая, специальность на заводе все. Бубух, пошел дворником, что третий ребенок родился, надо жилье, там только там давали. Потом дошел до главного инженера. Бубух выгнали с работы. Это, пошел опять рабочим работать. То, это, то пастор второй, потом бубух, случилось что-то, ушел рядовым. Там поднялся, это, в другой церкви, старшим пастором мне передали, не я просто передали, 6,5 тысяч людей у меня было по списку. Потом бубух, с нуля начинаешь. Здесь поднялись, у нас где-то было 26 церквей, ячеек, 16 с прославлением, 3-4 здания купили. Короче, потом бубух, с нуля опять в Киеве начинаешь. С нуля опять. И, это, и знаете, это я не все вам назвал, так? И каждый раз с чем-то я был богатцем, а потом обнулялся. И оставалось что-то чуть-чуть духовно, а потом больше духовно, а потом больше. А потом приходит такое, что ты, где бы ты ни находился, мне все равно, что я машину ремонтирую, с Богом разговариваю, что я в самолете пишу, в будущие там книги, что идет, мне все равно. Царство Христос внутрь меня. Царство Божие внутрь меня. Мое призвание исполняется. Я помню, Бог давал мне, говорит, я хочу чуть-чуть объяснить, проповедь чуть позже, я чуть-чуть хочу объяснить, как Бог готовит служителей. Я такой сейчас, у меня много было периодов, я был проповедником в Баптистской церкви, получил крещение духом, в там был вторым служителем, потом в Харизматической церкви. Это, вот это я все проходил, а потом Бог все обрубовал, чтобы я начинал с нуля, чтобы оставался только Христос. А потом обрубовал, чтобы оставался только Христос, знаешь? Это потому, что мы так как-то привыкли что-то на чего-то надеяться. Вот замечайте цари, как такой царь смиренный Соломон, так молится, как только жирком оброс, пошли девки, знаешь? Как царь такой смиренный, как только деньги появились, это крутой, уже все, гордый, уже начинает пророков гонять, там все. И вы замечали в Библии так? Это, и люди вот Давид, как только стал крутой, говорит, посчитайте, сколько у меня войска, сколько у меня людей. И он говорит, говорит, чего ты, ты что, ты на, на медведя шел, шел с количеством наливай, шел на голиафа, все. Говорит, Господь его сел, нет, я хочу быть крутой. Дали ему список и дрогнуло сердце. И проказа пошла. Ну крутой, сколько там у тебя по списку? Давай на проказу. А крутой ноль. Понимаете? И вот как только что-то появляется, незаметно оно на него, люди, на него надеются. Я говорю, слушайте, американцы, вот вы здесь живете, я говорю, слушайте, учитесь веровать. Потому что Америка... надо машину, карточку провел. Надо, это, хурма, карточку провел, надо, что карточку провел. Надо... А зачем веровать? А я в Украине и так не, не провожу... Все, что мне надо, я поехал, у никого денег не брал. Все, что мне надо, я говорю, Господи, я еду с нуля, никого копейки не попрошу. Я хочу научиться служению Христа. Христос, а первый Адам, начал с орая, открыл глаза. Я вам рассказал всем блаженства. Детства не было, пупа не было, детства не было. Это э, в школе не учился, не рос. Сразу вырос взрослым. Это даже не видел, как папа работал и не участвовал в деле. Сразу получил наследство, так. Это наследство получил. Ну, что там еще? Это это стал боссом. И последнее седьмое наслаждение – секс. На тебе Еву. Это все, о чем мечтает. Золото там в той речке, там, алмазы в той речке. Короче, все. И ты босс, и еще тебе красавица. Все. Это мечта любого. Вот Бог дал сразу. На. А что с этого? Одна встреча, и ничего нету, раб. А второй Адам, Иисус, начал не с рая служения, а откуда? С пустыни. И Бог ему дал задание пустыню сделать раем, а степ садом. Горы открыть источники, долины сделать... Долина, это, это озера, это из сады. Вот какое служение Христа. И мне нравится, вот мне, мне нравится начинать с нуля. Мне нравится ездить по городам, по церквям. Мне нравится так видеть, как, -то, ну, как люди растут. Но, чтобы к этому прийти, надо много с тебя вытрасти. Знаете, потому что так мы... Самое сильное зло – это Деньги. Эти деньги Мамона, даже Иуда не устоял. Когда Христу там мертвых сказали, больные исцелялись, там неплохо отстегивали, правда? Это и Иуда там, хороший счет у него был, да, и не устоял. Деньги это я в друзей потерял за денег. Второе, это общественное мнение. А что скажут люди? Это такая зараза 70 Бесов изгоняли, больных исцеляли, чудеса видели. Все. Ну, а что скажут люди? А как же мэра, как же родственника, как же а как же, а как же, синагог, как же тот? Кто... И это такое давление, которое убивает христианство до сих пор. Вы знаете, каждый из вас может сказать, «А у меня было побуждение засвидетельствовать» а я зажал, а у меня было побуждение то сделать, а я не послушался, а я-то было возложить руки, а что скажут люди, а то, -то, то Вот это общественное мнение до сих пор убивает апостолов, пророков. Это страшное давление. И вот, чтобы вот чтоб это повышибать, это все много из других вещей. Вот Бог берет и проводит. А Моисей кушает, а ему там машу так. Потом хотел помочь нам Богу по плоти. И попал овцам. Они хвостами машут, мухи летают. Чувствуете разницу, да? И вот это надо все вышибить там все. Но это не моя тема. Я еще говорю, друзья, 21 год. Это я тоже раньше как-то проходил, ой, людей мало, -то, ты так переживай, Умно на лицо держишь, а благодати нету. А потом как-то так смотрю, людей поменьше пришло. И ты раз доверился Богу, смотрю тому пророчеству, тому видение, тому благодать. И знаете, я так смотрю, когда поменьше людей, слушает, я говорю, о, сегодня в дарах поработаем, как-то и больше благодати. я с Миховым говорил вчера встречался, Виталий говорит, я любил по средам. Говорит, воскресенье пастор какой-то не такой, а в средах это такая благодать. Ну вот я проходил поостов, купался в благодати. А почему? В среду, во-первых, приходят, в воскресенье все приходят, сегодня самые лучшие пришли. А бывает, что для совести приходят, чтобы надо сидеть, так? Потому что стыдно перед Богом. А в среду всегда приходят или в пятницу жаждущие, искренние, потому что там всегда как-то больше благодати. Ну ладно, к чему я, друзья, говорю? Что Бог, когда берет кого-то, Он начинает вот это вытряхивать все душевное. Сначала душевное, а потом духовное. И оно очень тяжело вытрахивается. Одному 40 лет, Моисею, апостолу в идеальных условиях, 3,5 года, и не у всех вытрость, видите, только в 13 человек. А, да, и 13 только от начала до конца продержались. А те все еще получили и ушли, получили и ушли. И, да, поэтому, когда Бог что-то проходит, что-то воспитывает, Он проводит через разные обстоятельства. И не все это видят, и не все это замечают. Я такой через годы, ой, это была паника, ой, это была паника, ой, это было, это было паника. У меня только было чуть-чуть что нибудь так, а я такой ревностный. И ну, о, господи, почему? А, господи, а я старый, а как ребенок будет? А я тут. -то. и все время, ну Бог говорит, я работаю, чтобы как-то свинство ушло. Значит, еще что? Я думаю, что за свинство? Что такое? Что такое? Ну я же только через годы я понял. значит, что делать свинья? Она это в желуде жёл... жёл... жёл... жёл... жёл... жёл... питается, так? И тут уже роет и все, да? Что Захария делал? Бог ему принес ответ на его молитвы вопли, так? что вот тебе ребенок. А как это будет? А я старая, а жена старая. Дайте тебе вот желудь пал. А ты что ты свинья? И Я говорю, вроде бы такая ревность, а ты ропчешь, что ты Вот эта свинья мне, ох, и долго бы. Это может десятки лет, в этой свинья уходила. Я даже не понял, что Бог говорит, а потом дошло. А теперь еще где-то в самолете или еще что-то. Господи, я, я аккуратненько, я тут, я не робчу. Все, свиньи нет, свинья закололи. И вот Бог, когда готовит на служение, Он много проводит человека через разных вещей. И когда люди не проходят вот это, не поддаются обработке, они дважды обмануты. Когда люди ничего не делают. Первый, когда ты ничего не делаешь, ты думаешь, что ты такой умный. А когда приходит на деле, оказывается, я не такой умный, как думал о себе. <с историю> это реальность пока А второе, когда ты начинаешь что-то делать, оказывается, не такой же конченный, как я о себе думал. Оказывается, с Богом что-то можно. И вот так приходит реальность. И Бог проводит что-то через разные обстоятельства. И сегодня, дорогая церковь, перед вами стоит человек, который, можно сказать, прошел все. И 15 лет развода, 39 лет на своей жене женился. И дети неверящие потом показывают. Много. И сейчас прохожу много чего. Но вы знаете, что я увидел? Что все это время я хотел служить Богу. А это время, все время Бог мне служил. Чтобы с меня что-то сделать. Повыбивать то есть его почищать, ты даже его не видишь, что ты свинья. Думаешь, что ты рыбуш, а почему да? почему-то, да, говорит, что ты роешь, как, это, как Захарья. <смех> тот ему сказал, что араб замолчи, пока тот не родился, понимаете? Это что ты, будь кроткий, будь смиренный, не рабщи, благодари Бога, знаете, но ну, это, а ты думаешь, это ревность. И когда только попадаешь в обстоятельства, оно потихонечку выходит, выходит. А потом приходит такая свобода, приходит такая радость. Вот у меня были такие этапы служения. Я работал в чужом деле, в баптистском отделе, в 50 в харизматическом движении, так. Я был здесь, открывал эти церкви, я был в команде и как от другой церкви. А потом уже, когда меня Бог послал в Украину, Он сказал, это твое первое задание, я тебя посылаю. Тот и работал в чужом отделе. И я поехал, и мне совсем другой Бог, <свят> не церковь, церковь у меня есть, но совсем другое, за Украину, за Россию, совсем другие задания. Церкви ему 5% уделяю внимания, так? Даже никому не расскажет. как один пастор говорит. Ну, как дела? Да расскажу тебе. Или не поверите, будьте грешительны. Или будьте завидовать, <смех> Лучше я не буду рассказывать. <смех> Знаете, я даже не могу поделиться тем, чем я там занимаюсь. Ну, так, я немножко рассказываю. это. Но у меня совсем другие задания. Ты перед Богом ходишь и Божье дело делаешь. Так, и церковь тоже. Да, И там я тоже проходил вот то, что меня Бог обучил вот эти десяток лет в Киеве. Я... Это практиковал на небольшой группе людей. И люди поменялись, люди стали на ноги. И я увидел, это Евангелие, оно работает. И на стране увидел. Произошла революция, перемены, все, что Бог говорил. Говорит, не сиди в интернете. то будешь смотреть, что другие делают. будешь со мной вот работать. то будешь смотреть в интернете, в что мы с тобой сделали. Я так начал, и вижу по телевизору. Ты потом делаешь в духе, а потом оно по телевизору это сможет, Посмотришь по телевизору. И оно так происходит. Бог всемогущий. Но я благодарю Бога за все года подготовки. И самое главное – это верность. Это когда ты стоишь там, пока не получишь откровения, идти куда-то дольше. И вот очередной период я прошел вот в Киеве свидетельство. А сейчас... Вот буквально 2-3 недели уже мне Бог говорит, все, ты прошел все, а теперь следующий будешь готовиться к следующему этапу. Но сейчас сиди, ручка и тетради, ручки тетради, там компьютеры купил, телевидение, у меня тут есть один спонсор Петя помогает, каждый месяц, слава Богу, один откликнулся. И постоянно, может, кто-то еще откликнется, что я сейчас буду работать над школами, школами, школами. Может, когда что-то откроется, уже по церквям и так дальше. Надо материалы, всего, что ты собрал. И сейчас у меня такой период. К следующему этапу готовлюся. Это то, что я прошел. Миссионерство, все, разводы, все. Это мои сегодня золото. Самое дорогое – это спасение. Это я сын Божий, наследник, там все. А второе – это мои скорби. Это, это мой опыт, что я прошел. Я ее ни за что не продам. Вложи миллион десять, не отдам. Это драгоценности. Оно, как-то люди китайцы, на наружное. А самое главное не то, что у Моисея была наружно или вода Адама Евы была наружная. Важно то, что Моисей прошел в пустыне, и что-то в нем такое сделалось, что он взял палку и пошел на царство. И победил. Не наружным, а внутренним. Аминь. И вот часто мы как-то, извините, я так разоткровенчал, говорит, мои, говорит, твердолобые пастыря, это, это так, прости меня, Господи, есть такие встречи, знаешь, как это, вот мне учил, так, говорит, кричать до гоза. дай мне 300 человек, дай мне 300 человек, потому что, когда у меня 100 человек, я не крутой, мне стыдно, дай мне 300, знаешь, во-первых, мотивация не та, так, и не любовь и служение, и так, а потом получает, а сами не подготовленные, и смотрите, видите, тот, а потом тысячу, так это, а потом, видите, то мы видим, по, -по телеперерателю, тот в блуд залетел, то туда, то, то гордость, то, то не, не Это А Бог говорит, а я хочу поработать над человеком. Но очень мало людей поддаются обработке. Основная масса, Христа получили исцеление домой, получили 10 прокаженных, только один вернулся, хоть спасибо сказать. Не то, что учеником, хоть спасибо сказать. Один из десяти прокаженных вернулся, спасибо сказать. И то Бог ее похвалил а из миллионов только 13 человек стали учениками. Хорошо, Господи, хочу попроповедить еще сегодня. Но это самая главная проповедь. И сегодня я к следующему этапу прихожу. Вот те все обещания, которые Бог говорит, они, они это... Сейчас начинает реализоваться. Сейчас сижу везде в самолете, везде сижу, пишу, пишу, пишу, пишу. Жена говорит, на кровати, ложи там на полку. Короче, вот такие этапы. И это тоже подготовка к какому-то служению. И каждый раз, я смотрю, когда после каждого откровения, после каждой встречи с Богом, ты совсем по-другому смотришь на Библию, на себя, на все. Господи, что бы я без этого откровения сделал бы? И вот я вам рассказываю, что 21 год у вас глубокие корни, у вас чаши молит большие, у вас много верных людей, и на этой церкви есть благословение. И я ожидаю, что что-то еще должно произойти, что-то со мной происходило. Вы попали к такому человеку, над которым Бог работал. И я верю в будущее свое. Потому что, почему я верю, как-то так, если так по делам, Бог мне много удостоверял и, и чтобы я так это долго очень ждешь, он мне говорит, завтра тебе приду деньги, то тебе поможет, а то будет то, а то, то, а то, то, а то дали, 20 тысяч гривен на операцию, она говорит, уйдет, она взяла ушла. Потом, <laughs> а потом, знаешь, когда... Я говорю, Господи, спасибо, что ты сказал, что уйдет и ушла, там вера растет, что да Бог мне говорит. <laughs> и так дальше. Да, ну, я вам так немножко разоткровенничал, но я должен это сказать, Мы, моя семья, что... Сейчас я к проповеди подойду, Друзья, поддавайтесь обработке. Люди хотят, это мечта. Адама и Ева. Детства нет, я помню, сколько лет? Семь. шесть 1 месяц уже, семь. Помните, как мы хотели быть больше. В Адаме этой проблемы нету. Сразу 20 лет, так? Это, потом дальше учеба. Как мы хотели, в каком классе? В шестом, это круто. А там, помните, как мы хотели... Адам этой проблемы не было. Сразу получил. Как мы хотели денежки, денежки. Адаму сразу. Тут золото, тут тото. Как мы хотели боссом быть. Адам сразу. Владычество. Как нам не хотелось работать, а сразу все получить. Адам не только не работал. Даже не видел, как это делать. Когда пыль вся улегла, Бог говорит, вставай, я дам, все хорошо, <серк> стерильно, классно. И потом последнее, я вам говорил, Ева, наслаждение. Он все это получил сразу, без опыта, без испытаний, без практики, без ничего. И чем это закончилось? Ничем. А сегодня Бог нас воспитывает, как Христа, Христос в пустыне нашу. Прошел все, вышел, совершил дело и стал наследником. Вот этому второму Адаму я могу теперь доверить вечное. Я знаю Его пустыне, я знаю Его во власти, я знаю Его славе, я знаю Его на Голгофе, я знаю, как его полк не был, я знаю Его преисподне и я знаю, что когда я ему дал славу, этот не подведет. И кто мне служит, мне да последует. И знаете, я, почему, я хочу это подчеркнуть, потому что как-то все хотят вот американское Евангелие. Полно перекошенное. Машину, лодку, что там еще? Дом. Все. Это американская мечта, и Евангелие под эту мечту, и она сработает. Кстати, православные все праздники наложили на языческие праздники. А в Америке Евангелие на американскую мечту. Машина, лодка, и дом, это и все. И наложили, и она работает, все молится, веру работает, качает и все. А мне бы забудь за это все. Что тебе надо сказать, что ты исполняй волю мою. Все приложится. Не переживай за это. Не переживай за это. Если ты взялся за мое дело, все приложится. Поэтому, друзья, надо упражняться в вере. Бог нам дал больше, иногда говорю, Господи, прости, что я, я знаю, что ты дал мне миллионы, миллиарды, ты там все мое, ну, я прошу всего лишь там, это, мне это надо, надо 3000 там на аппаратуру, долларов. прости за такое неверие, ну, я доверяю тебе. Слушайте, мы должны упражняться в вере, все это на своем месте, но самое главное, поддаваться Божьей обработке. Аминь. Господи, аминь. Кратненько. Тема сегодняшней проповеди. Дайте, пожалуйста, как там было. Как быть мудрым и приносить плод. И плодонос. Спасибо. Слушайте, время – это жизнь. Сколько живу, сто лет, 50 лет времени – это я, это моя жизнь. И Бог дал нам жизнь. И мудрость – это правильно употребить те ресурсы, которые тебе даны в твоей жизни. Не важно, сколько у тебя этих ресурсов. Самый главный ресурс – это жизнь. Это твоя улыбка, это твой разум, это у тебя твоя палка Моисей, это у тебя там пять хлебов, две рыбки. Важно, то употреби мудро с Богом то, что у тебя есть. И есть пять мудрых, которые что-то прокрутили с Богом, и они имеют масло, а есть пять немудрых, которые за компанию горели, а когда пришло на деле, они внутри ничего не собрали. И это определяет, Библия говорит, будьте мудры, как дорожа временем. Мудрость – это использовать ресурсы во времени, что у тебя есть, и пустить оборот, и чтобы они принесли плод. И поэтому, почему говорю на эту тему, потому что сегодня еще один год вот так чик, пролетел. Это и мы сегодня имеем какие-то результаты. Некоторые говорят, что дождь всегда Бог давал, помазание истекало, но это некоторые говорят, кончилось лето, прошла жатва, а мы не спасены вообще. А мы спасены, но сколько мы собрали в этом? Кто не собирает, отрасточает. И я хочу немножко об этом поговорить, чтобы мы поблагодарили Бога за то, что мы имеем, и навели резкость, укрепились, обновились и пошли дальше. Аминь. Мудрость земля. Это величайшее чудо, это дороже, чем алмазы, дороже, чем золото, серебро. Все на свете, земля – это преобраз Духа Святого. Дух Святый все может. И сказал Бог, земля была безвидна и пуста, и сказал Бог, и Дух творил, Дух творил, Дух творил, Дух творил. Но как Он творил? Он творил с землей вместе. И сегодня Дух Святой Первый сотворил. А сегодня мы бросаем семена, так же, как Бог слова, семена из земля. Дайте, пожалуйста, Марка 4 глава. И земля сегодня творит все. 4 глава. Дайте, пожалуйста, это... И, сказ... И Царство Божие подобно тому, как если человек бросил семя. Бог слова, а мы семя бросаем в землю. Это слово, облеченное плотью. Это спит, встает днем, и как земля восходит и растет, не знает он. Ибо, смотрите, ибо земля сама собой производит с Давайте земля сама собой производит. Скажем, земля сама собой производит. Значит, кто производит? Земля. Первый Дух Святой творил, а сегодня земля, она производит все. Она производит мед, она производит лену. И, и второго появления вообще. Она производит меня, она слоно производит, она молоко производит, мед производит, цветы производит, персики, вот это все, что мы будем кушать, это произведение земли. Аминь. И все это чудо. Как Дух Святый все может, так и земля все может. Все, что не посей, все, что не корми, она тебе вырастет. Аминь. Это чудо, на алмазах ты ничего, ты, ты умрешь, а земелькой что-то будешь делать, будешь жить. И вот земля все производит, скажите аминь. Это очень важно, я сегодня хочу поэтому поговорить, рассказать принцип, как работает земля, чтобы мы, как она плодоносит, если мы знаем дважды два четыре, мы можем решить любую задачку, так это Земля производит все растения. Земля, знаете, когда я повторю некоторые вещи, когда я увидел, что Бог сеющий, поливающий не что мы, а Бог возвращающий, мы сеем, а Бог возвращает. И сегодня все атеисты, коммунисты, безбожники и верующие, все приходят и три раза поклоняются Богу. Вот приходят они так, когда приходят и берут яблочком, или утром, вечером и кушает с рук Божий. А кто это сделал? Бог. Может ли одна фабрика или завод или какой-то институт готовить пищу без семени? Что, кто назовите мне фабрику, завод, кто готовит пищу, которой не произвело семья? Яблоки, семени курица, семени, яйцо, семени, икра, семени. Ну, все живое, то, что вот человек поселил, все, что Бог взрастил, да, сыночек, доченька, кушай. Атеист, коммунист и все. Так же? И мы каждый день все, поклоняемся, минут три раза в день, мы приходим, это, мы приходим из Божьих рук корм. Когда мне это откровение пришло, я всегда так, это, вот... На кухню насыпал себе, а потом делает танец. Господи, аллилуйя с Твоих рук кушаю. Какой я не был благодарный. Если забываю, так, так я потом за третьей ложкой говорю, Господи, с Твоих рук Всегда благодарю Бога. Он нас кормит. И люди не замечают это. А Он все равно кормит. Слава Богу. И также в духе кормят. Тут у нас один пастор, который с Германии приезжал. Мы с ним беседовали один. Он говорит, слушай, я собрал молодежь, а они не пришли еще, меня обвинили. Я такой, так обиделся, стал. Я говорю, Господи, я им, а они мне, я туда. Это, и мне является Бог. И, и в смотри, я каждое утро, милость обновляется каждое утро, я каждое утро каждому своему человеку, творим, не неверующему, с подносом приношу я что создал, я должен кормить, попугайчиков кормить, собак кормить, вазоны поливают, а я же Бог, я приношу на подносе каждому благословение, они даже на меня не смотрят, а я опять приношу. Каждый день, каждому человеку. Говорю, а ты раз принес, и ты от тебя отвернулись, от меня миллионы каждый день отворачиваются, так? А ты раз пришел с подносом, тебя отвернулись, и ты уже тут у меня небо коптишь, как свинья, это я а Это. Говорит, а не хочешь ли ты со мной дальше разделить это мнение? Ну, служение. Говорит, мне так стыдно стало. И он, я благодарю, что он рассказал это дело. Итак, Бог каждый день дает нам благословение, дожди. Берем, не берем, все равно оно наше. Итак, земля, она производит. Давайте мы разберем, как это происходит. Земля, она выражает все может. И когда, как это происходит? Через общение. Когда мы бросаем семья, это общение. Земля реагирует, кинули желудь, она выдает нам дуба. Кинули горох, выдает горох, кинули персик, будет персик. Она реагирует на прикосновение. И не только э, реагируют на прикосновение. И когда я был на Аляске на экскурсии, там такая гора, ну не такая уж большая, но приличная. И туннель через всю эту гору, железная дорога такая-то, микро. И там добывают золото. И я видел, там кости торчать прямо внутри горы мамонтов и все. И золото такое залежит. И, и эта куча костей этих мамонтов и других. И я говорю, вау, внутри горы? Эти кости. Когда была стихия, вот вода сверху, снизу, в источники, и магма прорывался, это был такой бульон, мне Бог показывал. Все кипело, все там, там жарится, там холод, там холод упал, что мамонты позамерзали в мгновение минус 200 и так дальше. Это, это было такой ужас все. И когда это происходило общение с землею, земля реагирует, на семя реагирует, так? Реагирует на температуру, на давление, на все. И она все рожает. Когда есть семья, условия хорошие, она рожает там, что посеяли. А когда огонь происходит, так, рожаются драгоценные камни. А когда еще давление вошлое, рождается алмаза. Она реагирует, все, она рожает все. В зависимости, какие обстоятельства, что попадает, она, это мы ископаем. Там золото, я видел, вот, полоса, там алмазы, там... Там бриллианты, там, это одно и то же, да, другие драгоценные камни, там золото, там серебро, там руда какая-то. Она, вот когда эти стихи происходили, она все равно рожала. Откуда алмазы? Земли. Откуда золото? Земли. Откуда железо? Земли. Откуда все? Земли. Откуда мы? Продукт земли. Мама-пама кушали это, и мы появились. Итак, земля, когда к ней ра, по-разному прикасается, она реагирует. Нефть, давление, нефть получается, уголь, давление. Она реагирует на давление, реагирует на все. Спахали хорошо, реагирует, хороший урожай. Она реагирует на прикосновение. Скажите аминь. А теперь переходим к человекам. Мы же тоже земля, кусочек земли из праха, так? И Дух Божий носится нам нас, и в нас, и через нас. О, Бог вдохнул, и мне тоже кусок как земля была, так и вот мы. Это тоже люди, это земля и Дух живая, так? И мы реагируем все, с, того, с кем мы общаемся, что мы пускаем в себя. Такие плоды. Я вот встретился с этой красавицей красным, так? И через общение трое детей, восемь внуков, оно работает вообще. Земля реагирует. Как и она горох рожает, так и детей рожается. Так? Вот я в одном учебном заведении работал, принимал. так? Получил там судоремонт, в другом технологом стал по металлам. так это в библейском там, стал служителем, так. это когда ты что-то принимаешь какие-то семена в медицинском, ты становишься медиком, земля рожает. Когда ты музыку принимаешь, знаешь вот так общаешься, земля музыку через себя рожает. Аминь. Компьютеры, компьютеры рожает. Это что ты, с чего ты прикасаешься, а эта земля реагирует, рожает. Ты с хорошим, написано, не дружи с гневливым. Оно переходит, начинаешь так же что-то выскакать тебя. Дружи с мудрым, переходит. Дружи Иисус Навин с Моисеем, оно перейдет. Елисей, дружи с Ильей, оно перейдет. С кем ты общаешься? Оно переходит. Однажды я видел такой, Бог мне показывал сосуд, такой белый, красивый, я его держу. Такой, ну, красавица какой-то такой. Ну, что интересно, смотрю, снег такой, знаете, как весной такой, желтый, даже что-то желтизной такой был. Такой. То есть, знаете, серый, а то желтизной, может, какой-то дым с фабрикой какой-то. И я взял, положил время на снег, это и что-то повернулся, и этот сосуд пообщался с этим этим снегом. Я взял ее, а он весь такой в пятнах, знаете, такой, оно впиталось. Я говорю, Господи, что это такое? Говорит, посидел в интернете, да? А потом молился, где картинки <смех> всплывают. Да? Тот, да? оно, оно влияет все. С кем ты общаешься, оно набирается. Нас одно немца, братья мои, служители, вызвали в школу. Ваши дети наели из чеснока. Вот они да ели мы, говорим, вы что, как тушкона из чеснока? А вчера вечером ели. <связывая> Пообщались со чесноком. И это, это, оно, кажется, влияет. Один говорит, один на работе, забыл кто. Короче, он говорит, а я буду внутрь, знаешь, есть пилюли и так далее. Через, потому что надо было какую-то профилактику там сделать, нужно здоровый там. Ковид не взял, ничего. Говорит, на работе позвали и сказали: от вас чесноком вынется, меня... пропитывается. И говорит, пришлось это мне эту процедуру извиниться прекратит, но я так сразу не прекратишь еще. И баня первая не поможет на эту недельку. Это вот такое. И общение что-то рожает, и запахи рожает, и духи рожает, и чеснок рожает. С кем мы общаемся, оно рожает. Да, когда там женщины с фабрики ели шоколадные, сошли в автобус. Шоколад. Хоть и переоделись, и душ придет, шоколад работает. Да, на, на фабрике шоколадной. И так же самая медицина. Э, э, ну, буду сокращать. Короче, мы с чем мы общаемся, то ими рожаем. Ну, перейдем к алмазам. Это алмазам. И когда люди приходят давление, люди попадают в давление. Так Серьезное давление Масло течет Давида, когда окружили в пещере В пещере спрятался, думал А вдруг и тут еще Саул идет Думает разведка, слава Богу, в туалет А когда в пещере, там же Выхода нет, драпать некуда так Это, и, и у тебя такое давление Что пророчество пошло Дары пробиваются, знаете Это видения пошли мудрость пошла и все и когда тебе такое давление масла ойл давит значит, маслин так это тогда масло пробивается и вот все через общение и в зависимости как кто какое общение попадает так то из него выходит аминь хорошо Пойдем дальше. Давайте я так примером. Короче, с наркоманами нельзя общаться. С сатаной нельзя общаться. Написано «отойди». Потому что как только Адам и Ева пообщались, что тебе непонятно? Как только пообщались, улетели. Друзья, с кем ты общаешься, то на тебя влияет. И если ты даешь какую-то согласию, это добро, потом это плохо закончится. Не надо с плохими людьми общаться. Потому что общение, оно говорит, все, как вот семья бросали, так и, и земля реагирует. Что посеяли, то и происходит. И вот как, откуда все грехи? Вначале было слово. И заметьте, все по слову. И все через наше согласие. Выпей. Первый раз кто-то сказал, и ты принял это слово. И по слову поступил, и стал алкоголиком. Так да, курни чуть-чуть там, это, это, это ты не колеса чуть-чуть. Ты послушал слово, это, и слово принесло плод. Ты отреагировал. Ты увидел, что тебе понравилось. Это мыслью пришло, это тоже слово. И пойду это сделаю. И говорят, люди, все эти вещи, я вот часто, может, часто, не часто говорю, скажите, что у вас есть? Очки, сказал вот эти мне очки, кофточку, вот эту, вот эту штучку, вот эту. Покрасьте в этот цвет, или, не знаю, твой старый, туфли такие-то. Скажите, что у вас есть, что вы не сказали на кассе «да»? Или парикмахеру «да». Все, что сказали вы, значит, вы есть ваше слово, кушайте то, что... Жену сказал «да», мужу «да», вот кушай. Это тоже позавидимно. Это мы все, вот мы все, вот с чем мы прикоснулись и сказали «да», то мы и кушаем. Мужей, жен, детей, образование, дипломы, хочу учиться, не хочу учиться. Это все слово, это реакция все. И мы, земля, на что-то реагируем. Аминь. И наша земля рожает эти слова, которые мы сказали. Вот как важно, друзья, каждый день, вот люди говорят, как собрать имение, как собрать, быть богатым, где взять золото, серебро, драгоценные камни. Каждый день мы с чем-то встречаемся, и наша земля что-то рожает. Давайте, я думаю, что я хотя бы общие вещи успеем. И когда ты встречаешься с Божьими людьми, Иисус Навин, Оно работает. Апостолы с Иисусом, оно сработало, оно перешло. И они стали апостолами. Кто-то стал учеником пророков, и это работает. Аминь. А потом на это семя, на это слово приходит испытание. Вот ну, давайте возьму пару, как рождается алмаз. Представьте себе, Иосиф. Был менеджером главным, огромное имение. Значит, ел, сколько хотел, и что хотел. Знаешь, 30 лет кровь играет. И тут тебе красавица, а знаете, восточные парфумы. Там же ж натирание, там же все. И вот этот молодой парень, кровь молоком. И тут красавица висит на шее, улыбается, говорит, «И спи со мной. Представляете, какое там было давление. Это себе трудно представить. Какое там было давление, кипение и так дальше. И он вырвался. Представляете, какое там было давление. А потом в тюрьму еще прессом. И родился алмаз. Аминь. И мы встречаемся с такими давлениями. Каждый день. Кто-то хоть да на мозольчик наступит. Или <свят> и, и что-то сделает. <свят> <свят> и вот как вот мы реагируем на это? Если мы это, что-то на меня наехали, так это, я чувствую, если я могу там выкрутиться, так, а расчетчик не в печке, а мимо печки, так, ну, <свят> <свят> <свят)> что с будет, когда водиналью знает? Это, а Бог хочет на, на что-то сделать. И когда мы раз наехали так, я чувствую, серебром пахнет. <свят> Господи, помоги. И когда ты удерживаешь, опа, монетка серебряная упала. А когда побольше, чувствуешь горю, плавится, опа, золотая упала. И каждый день можно ставать миллионером, по крупичке собирать кротость, смирение, что драгоценное перед Богом, веру, верность, преданность. А можно хитрить, выкрутиться, лукавить, и только шлаки одни, алмазов нету, золота нету. Хорошо, давайте пару пройдем еще вот. Иосиф, как он стал бриллиантом, вот так давление перенес. Сильное давление перенес, так? Давайте возьмем Иуда. Ох, и придавило. Денежек, я понял, там хорошо ложили в кассу Христа, когда тысячи истелелись все, представляете? Конечно, люди были благодарны. И такое давление Иуда не устоял. Я помню, когда я работал в Прибалтике, тогда зарплата у меня была в Украине 120. А там я заработал, только покаялся, пару месяцев и поехал туда. И заработал 970 рублей за месяц. Представляете, это сколько зарплат. И надо десятины дать. Слушайте, я мучился, мучился. Я не мог зарплату отдать украинскую десятины. Я говорю, я натянул свое сердце, так растянул, чтобы пока не порвалось, 40 вытянул, так? Говорю, больше, прости, больше не могу. Тяжело, слушай, ты, ты все понимаешь, это. А душа держит, как обезьяна, это самый банан. Это, и, и потом еще я дал все фу, такой родитель, ну, полудовольный. С одной стороны, хорошо, что 40 дал. В жизни такой не давал, так. Пол зарплаты, да. А, втор, а второй, я говорю, Господи, так и не дотянуть до десяти, да. И в труд рассказывай ходит один конца забрання, говорит, что там в семье сгорел дом. И много детей, и все. И у меня опять капнула благодать. И еще на десятку я. Фу, десятку родил, такие бананы отпустил, еще на десятку. И знаете, когда эти деньги приходят, я своих друзей потерял, когда пришли деньги, Мерседесы, лучших друзей. Апостолу, пророку. Когда пришло, денежки пришли. Не выдерживать людей давление. Срывается. И вместо алмазов шлаг. Пепел такой идет. со служением с призванием всего. 12 и 70. Когда взял Бог 12 и потом 70, и когда сказал, есть плоть и кровь, у людей, я уже говорил об этом, такое общественное мнение, что люди скажут, и люди оставили глаголы действия вечные ради этого земное не выдержали давления. А 11 выдержали давление. А мы пойдем, мы любим действие Духа Святого. Глаголы действия Духа Святого. Говорят, все равно, плоть и кровь, все, мы тебя любим, и нам все равно. И этого не выдержит от давления. И стали 12 алмазов. Аминь. И вот именно, в давл... когда мы попадаем в давление, не выкручивайтесь. Дайте, пожалуйста, Якова. Первая, первая глава там. Все. Когда мы попадаем в давление, когда ты понимаешь, что это вот, на тебя наехали, это... Это сейчас серебро капнет. А тут придавили золотишку, А тут еще огонь. На алмазы идут, на ценные камни. А тут еще сверху как придавили. Ты можешь роптать, ты можешь всех обзывать, и все будет справедливо и правильно. Но ты останешься пустая. Пар спустили, давления нет. И даром перестрадала. А когда будешь, аминь. Как Ио, как Ио, говорит, Возле гробов. Знаете, какое давление надо возле гроба сыновей славить Бога? Знаете, какое давление? Да не одно, все погибли. Представляете, какое на тебя давление, где твой Бог, где то-то, и -то? все на тебя смотрят, вот проклят, И еще... Какое давление? А когда друзья приходят, еще тебе крышку гроба забивают, так? Какое давление? А ты славишь Бога. А ты Какое это давление? Вот поэтому золото столько. Поэтому он собрал в два раза больше благословений, он богатющий был, да? Это князем, как цар в народе своем. И что? детей самых красивых потом получил. Все получил. Но золотое уже получил, понимаете? Не с праха. И вот так рождается алмазом. я раб Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом находящихся в растении. Радоваться. Чему радоваться? С великой радостью принимайте братьям, и когда впадаете в различные искушения зная, что испытание вашей веры производит терпение. А терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Понятно? Мы хотим совершенства. А где оно закаляется? Совершенное золото, совершенные алмазы, совершенное серебро, совершенное... Где оно, друзья? Без испытания. Поэтому мы все равно в это попадаем, Да? Все равно же плевали, все равно скормили, все равно наехали. Но можно выйти еще как-то вырваться, обзывать других и выйти еще с грешником, так? А можно выйти с карманом золота. Скажите, Авигея жила, была замужем за навалом безумным. Имя ему народ дал безбашенный, ненормальный. Другие слова не хочу называть, безумным, культурно назовем, так? В каком же она давлении росла? Как же этот безумец давил ее? Но она не поддалась на это. Она выдержала давление. Еще его спасала. И, и менее все спасла. Пошла Давиду, накормила его. И поэтому родился бриллиант, который достоин быть на царской короне Давида. Аминь. И в золотишке. И в шелках, и дети-принцы. А где этот бриллиант родился? Вот мы все смотрим, вот тот вот. Откуда пришла? От безумного навала. Поэтому сегодня все равно, о, это же такая пасторская работа, а мой муж такой, жена такая, а такая-то такой, а то такой, то такой-то такой. Сострадаю. Плачу, Обовые ноги, поддерживаю. Да поможете тебе Господь. И пошел человек пустой. Муж не такой, я такая. Жена не такая, я такой. Какая Тебе это твой крест. Ты, Авигея должна сдать экзамены. Это твоя драгоценность. Это ты собираешь своим детям, чтобы они были принципами, принцессами, богатыми верою. Как Давид собрался именем. По горам, под давлением, под, под смертью, копье бросали. А он в помазании был. И в помазании славил Бога. Вы понимаете, что вот можно год прожить и тысячи вот этих всех только роптать, а можно год прожить и каждый день с магазина прийти с золотом, это, в семье там скандал, бриллиант, так? А тут ты можешь, озолотить, а если ты понимаешь, что надо с великой радостью принимать, что когда испытания есть, это тебе давануло, уже же есть, давануло. Как евреи говорят, что мы имеем за вуз? Что мы имеем с этого? Ты бык на красную трапочку пошел, или ты, Господи, Аллилуйя, слава тебе, помоги, ты же обещал, ты не свертил, и все. И прошел, благословил, и все. И ты вышел другим человеком. Богатой мерой, надеждой, мудростью. О, вы уже забрали, да? Ну, давайте. Время ушло. Там дальше написано хорошие слова. Ну, давайте почитаем. Если же коз не хватает мудрости, допросит да дающим всем просто без упрока. Бог дает и все. И дастся ему. Но допросит да дальше. О, все, получи мудрости? аминь, получил. А дальше на это придет испытание. Но просит с верой, не сомневайся, потому что сомневайся а по дому морской волне. Ты стал такой герой, так? А потом пришли давление, А ты уже сдулся. Где волна, где мудрость? Исчезла. Где вера, исчезла. Почему? давление не выдерживаешь. Попробуй устоять в чем-то. Попробуй возьми одну заповедь, мир, и будь верным миру. И там, где расстроился, значит, там у тебя проблема. И потом так, чтобы все до снисоиды, а потом ровная пошла. И когда ровная пошла, значит, ты святой. А когда там пенка где-то еще шипит, бурлит, там, значит... Значит, там все что-то нечисто есть. Будешь плавиться. И радуйся, что ты проходишься. Великая радость, почему? Потому что, если ты понимаешь, что Бог с тобой делает, что так Отцы прошли, а что другого путь так Христос прошел. Американская Евангелия это, это там, лодка, машина, там, тут, тут, тут, деньги, красавица. Это, Адам все это имел. Бог знал, что мы это хотим. Он говорит, на тебя, Адам, все сразу. Адам, «О, вот такую придумал. О, Бог. Спасибо, Отец. На 5 минут хватило, так? это А те, которые прошли вот испытания, стали алмазами, Иосиф, Иов, апостолы, значит, Моисей пустыню, вот все, они не предали, алмазы не предают. Они спеклись. Их испытания не берут, они не меняются. Вот таких камней строится церковь. Поэтому сегодня 21 год. Благодарите, что вы выжили. Вы что-то спеклись, вы что-то есть. Корни и так дальше. Слава Богу. Дальше давайте мы хотя бы еще. Вот Урия можно назвать такой Мне нравится этот герой. Было о, это, 30 бриллиантов было самых лучших воинов, героев, так, у Давида. В царстве. Из миллионов. И один из них Урия. Представьте себе. Он под присягой пошел воевать. Говорит, там ковчег завета, там мой начальник. И я под присягой. Ее послали, Урию задание дали Давиду письмо прислать. Он пришел с этим письмом, а Давид хотел, чтобы он с женой переспал. А он не хочет. Все, я под присягаю. Он ее напоил. И ему то самое. Слух набрал, те одно блюдо, те второй, короче, целая церемония блюд. Это самое. И с барабаном к жене. Я всю жизнь мечтал такого. Помоги мне, Господи. <смех> Утворить такой, жене принести с ресторана, такой, царского стола, принести обед и так дальше. И чтобы завтра вдруг умрешь, женой переспать, так? Это, извините, все взрослые. Это, это, и, короче, это ж... Ну, все же просят там, <смех> с войны хотя бы надо на три дня от в начальника в семью. А этот, слушайте, пьяный, а алмаз пьяный, в водке тоже алмаз. И в вине тоже алмаз. Не пошел. И вот он один из 13 бриллиантов, таких в короне Израиля. Слава Божией. Давление выдержать. Сильное давление. Когда ресторан тебе домой идет. И ты молодой, и жена молодая. Да? Что царь поймался на нее. А он устоял. Вот почему бриллианты рождаются. Буду верным, пока не совершу дело, не сдамся. Хорошо, мое время ушло. Друзья, давайте еще один стишок, там, пожалуйста, Фессалонакийцам, 5.18. 5.18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Ослы пропали, и он, за все благодари. Если ты сумеешь поблагодарить за эти обстоятельства, значит, ты сильнее этих обстоятельств. Эти обстоятельства выдавят у тебя масло, выдают у тебя дар, золото, обогатить тебя. Мы семья благословенно, значит, я должен собрать с этого благословение. Это не проклятие, это для славы Божьей. Аминь. Верблюды, бизнес пропал следующий. Траковая компания. Воздай дай славу Богу за все благодарите, Такова воля. Воздал слава Богу. Это, это тебе уже не ослы. Это не такси компания, это траковая компания накрылась. Воздал слава Богу. И потекло золото. Вот этой температуры. Грабы детей, потекло золото. Проказа потекло золото. Жена, жена последний друг предала. Говорит, да похули Бога уже достал всех. И сам не нас не будешь мучить. Слава ты говоришь, безумно. Я буду славить Бога. Я разумный человек, я мудрый человек. Я буду со всего собирать золотишко. Я буду верить. Я выдержу это давление. За все благодарю. Сегодня день благодарения. Аминь. Аминь. Вот мы сегодня начнем это с золотишка. Нет, лучше с драгоценных камней. Там, где вас так достали, что ж мозги трещали. Вот будем благодарить за это. Аминь. Там, где так киданули. У меня есть за что же надо благодарить. Мы сотворим день благодарения. Будем благодарить, за все благодарить. И когда, не просто поблагодарить, а потом, когда она тебя будет находить, особенно потом, когда ты простил, а потом хочется сказануть, а ты выйдешь, не сказанул, простил. Вот, тогда настоящий камочек уже появился внутри. Спекся. Потому что ты же горишь. А не говоришь, а хочется. И оно что-то получилось, Потом же потухнет. все И отпустит потом. Но камушек появился. Соломон говорит, где драгоценные камни, там все, говорит, в земле, изрытой огнем. Как-то как там, я забыл, это, кажется, полная Библия. Аминь. Вот там, где огонь, там драгоценные камни. Итак, земля на все реагирует. Вы святая земелька, по-украински, так? Да? И на вас Дух Божий, и вас Дух Божий, Бог вдохнул. И когда мы совсем встречаемся, мы семя благословенные. давай скажем, мы семя благословенные. У нас нету проклятия. Обворовали. Умножай на семь раз. Во имя Иисуса, аминь. У тебя унизили, да хвалится, давайте, Якова, там, то хата. И вот, нет, да, там будет, да хвалится, брат, униженный высотой своей, и там, и так дальше, Все. Это Якова, помните, это все обижены. Так, да слава Богу, что тебя обидели. На тех улицах она тебе Дух Божий почивает. Моя мама-баптистка сейчас там книжку написала. Она рассказывает, как ее сильно обидели. Так обидели. Так, и никто так в жизни не обижал. И она говорит, так меня обидели, так. Мне так плохо стало. А, а перед этим Бог ей говорит, молись. У нее 10 детей. И в этот день последние двое детей принимали водное крещение. Ее сильно обидели люди. Так оскорбили и в этот день. А перед этим Бог сказал, молись. Она молилась Богу. И когда она помолилась Богу, так и тут это все началось. Она говорит, Господи, как же ей плохо было. Она думала, что все. Она говорит, мне была одна такая где-то мысль, где чтобы я упала нечаянно. И конец, знаете, это? Что жить не захотелось. Ну, где детей родить, и водное крещение, и тут на тебе так наезд. И вдруг, говорит, на меня, раз, тот, -то в сзади, и рука на меня легла. И у меня как будто головы не стало. Я говорю, вроде бы есть голова, а ее нету, знаете, Дух Святый. Она Баптистка. И потом эти руки начали опускать туловище, и его не перестало вставать так вниз, вниз, вниз. И дошло до самого до пьяного. И говорит, я вроде бы в теле, а я его вообще не чувствую. И говорит, у меня такая радость, такая благодать, я не помню все, там надо будет книжку почитать. Такая радость, такая благодать, представь себе. И говорит, я еще месяц вот так ходила, знаешь, как, это, как перинка. И приходит, и приходит, а баптисты уже нельзя целоваться, там они только братья, братья, и все. У нас тоже нельзя целоваться, пастор разрешил. Но они, знаете, там, братья и сестры, так, это приветствуют. А тут приходит один брат соседней церкви проповедник, говорит, взял и обнял и поцеловал в щеку, в другую, в третью, все так смотрят. Кощунство, знали как-то там. Сататарство, короче. И говорит, слушай, у меня один сын, и я не мог ее довести до конца. А у тебя десять детей, и вот последний все верующие это и принимает крещение. Какая ты благословенная, какая ты герой. Это все, а все так смотрят на нее. Слушай, приходит это другой брат, так, и говорит, не помню детали, так, я так это был. Надо перечитать. Мама мне рассказывала. Тоже вчера, позавчера с ней встречался. А приходит другой брат. При всех людях. Народ собрал с разных церквей. Водное крещение, праздник. Так? Приехали. А он ее обнимает. так И тоже, так же самое. В одну щеку, другую, в третью. Поцеловал. А тебя вдруг смотрят. Какая ты благословенна. Я не могу со своими детьми Как ты это И так это... Так, маму почти, Слушайте, тема хулиться, она воздух Божий почивает. Нарушили все баптистские нормы, так? Потом приходит, она говорит, я так стою спиной, а там братья стоят. Приходит один, говорит, такой красивый костюм, такой, я никогда не видел человека. Пришел, говорит, а что-то вы смеетесь. Да, говорит, у нас тут такое новые порядки навели. Можно приветствую сестрами целоваться. Смеются это. А... А он Говорит, а что такое? Да, Та вот есть у нас такая. А что, она такая красота? Ну да, такая ничего, но это самое. Но дело не в красоте, а дело в том, что у нас сегодня двое детей. Двое детей принимает крещение, и вот тут один целует, второй целует. Говорит, в порядке, так смеется. А он говорит, да а кто он? Они же не видят, что мама сзади спиной. Так. А вот так маме так Бог показывает, как, как, как он на нее смотрит, друзья. Как важно в этих обстоятельствах не смотреть на людей, а смотреть, как Бог на тебя смотрит. Он знает, когда ты смиряешься, так, то вот такое приходит. Слушайте. И она, говорит, отошла. А он потом ее, говорит, О -о -о -о", потом, говорит вот это он. Он подошел, слушай, третий. Третий тоже то же время. Подошел, взял ее так за руки, так вот так. Ну, тебе сказать, что целоваться нельзя так. так. он за руки. И это самое, руки и поцеловал. И почтил, говорит, ты благословенна. А потом через года она услышала проповедь, говорит. Вот некоторые там смеялись над одной. говорит, А она 10 детей, короче, еще через, говорит, через лет 10, или сколько так, еще он в проповеди рассказывал этот случай. Говорит, какая благословенная женщина. И говорит, она, говорит, я никому это не рассказывала. Потому ну, что скажут, значит, баптисты, это же не расскажешь никому. И вот она десятки лет это хранила, так. Это вот десятки лет хранила, и вот только вот ну, рассказала, описала. Говорит. говорит, напишу. Написала. И, знаете, когда мы проходим страдания, есть кто-то с нами. И говорит, бедные, бросаемые буры. Позвольте мне еще, последнее, даю слово. Исаия, дайте нам, пожалуйста, Исаия, Исаия, Исаия. И вот написано, что темы хулица, так, она а вас Дух Божий почивает. И Дух Божий что-то творит, золото алмазы. Исаия там где-то написано, какая-то 50, бедно бросаемая, бура, безутешная, это, это 54, да? 54 глава, так. Э, с 5 стиха. Да, давайте почитаем всю. Веселись неплодно, когда у тебя нет карманы пустые, золота нет, серебра нет, рациона нет, еще ты, э, авигея, не царица, а у тебя муж навал. Веселись! воскликну, возрасти, не мучайся родами, потому что у вас ставленных гораздо будет более детей, неужели имеющих мужа. Кто-то тебе наилет. Короче, распространим шатрыц. помните, налево, направо, ты не останешься в стадии, не бойся, аминь. Ибо твой Творец, 5 сека, есть супруг твой, аминь. «Господь Савовов, Господь сил имя Его, Искупитель Твой, Святой Израиль, Богом всей земли на, на, называется Он. Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает Тебя Господь, как жену юности, которая была отвержена, говорит Господь, на мало время я оставил Тебя». Слушай, есть время, когда Бог оставляет. «Но с великой милостью воспряму Тебя. В жару гнева я сокрыл от Тебя лицо Твое. Но вечную милостью помилуй Тебя, говорит Господь Искупитель Твой». Мы уже пришли, мы помилованы. И это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, чтобы воды Ноя не придут более на землю, так поклялся, не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость не отступит меня. И завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебе Господь. Смотрите, какие красивые слова. И тут один стих. Бедная, бросаемая буры, безутешная. это. А почему ты бросаемая буры? Есть время, когда Бог работает над нами, дает проповедников, дает слово, дает все, а потом раз, и бросает нас в испытание. Мы сильные, и Он с нами, но мы сами должны это пройти. Бедный, бросаемый буря, Он бросает нас в испытания И все. А что дальше говорить? «Вот я положу твои камни на рубине, и сделаю основание твоей сафирой». Вот потерпит только сейчас что-то сварится, что-то жарится, что-то спарится, и жемчужин посыпется с тебя. Аминь. Чуть-чуть Бери. вот я тебя люблю, но ты должна это пройти. Не как Адам сразу вареники с маслом, сметаной. Я вот так, я сделаю окна твои из ворота твои жемчугу, всю ограду твоей драгоценных камней. Если ты только выдержишь испытание, если ты только устоишь в слове, устоишь в мудрости, которую ты получил, а не гора туда-сюда. Какая-то мудрость, что я натворил. Это, и все сыновья твои будут научены Господу, и великий мир будет у сыновей. Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, от ужаса ибо не приблиться к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но они от меня. Кто бы ни вооружался, падет. Аминь. Аминь. Ни одно орудие, тебя не возьмет. Вы стихи все знаете. Все, мое время закончилось. Я выложил сегодня послание на день благодарения. День благодарения должен быть каждый день. И за доброе, и за худое. Когда благодарите доброе умножается, с худой течет елей, течет драгоценные камни, течет масло. Ты становишься другим человеком. Бедный, бросаемый, бурый, безутешный, чуть-чуть и драгоценности посыпятся. Ты должен пройти этот процесс. Итак, встанем на ноги и начнем, вспоминайте самое злое. Вспоминайте, кто вас достал до внутренности. И давайте, искренне, друзья, я, вы сейчас можете собрать урожай. Вы сейчас можете избавиться от болезни, потому что вот эти, что непрощенные, эти все боли, они потом там... Заводится боли. Это, через эти боли заводится болезни, раки, всякое зло. Эти узлы, они должны быть... Там тормоза. Вспомнишь? Ой, это же зажатость. Организм должен функционировать открыто. Это, поэтому давайте мы сейчас вспомним, вспомним, и за все поблагодарим Бога. И за доброе, и за худое. Аминь. Искренно. Закройте глаза, чтобы никто не мешал. Я прошу, Дух Святой, помоги. И вспомните Ио, вспомните героев и возьмите, победите эту обиду, победите это разочарование, победите, победите кто вас там кинул, предал, победите свое, что вы там подвязались, не получилось, а разочарование, а вы воздайте славу, как Ио подвязался и ничего не получил, все пролетел, а он за все воздал славу. Поблагодарите Бога за потерю всего сердца. Поблагодарите за неудачи. Поблагодарите за доброе. Поблагодарите за худое. Поблагодарите за все поблагодарите. Потому что вы всеми благословенные. И если вы за все поблагодарите и будете стоять в хвале, и вы из ничтожного излечете драгоценное. Так написано. Если, твой год, это, если вы из них то будьте изничтоженного драгоценное так вот это возничтоженного да Будьте как уста Господа. И вот сегодня это время, это сегодня день благодарения. Год прошел, соберите урожай. Поблагодарите за все обиды, поблагодарите за все неудачи, поблагодарите за все недостатки. Воцарите Бога над недостатками, и когда приходит туда Бог, Он меняет недостатки в достатки. Аминь. За все поблагодарите Бога. Сегодня день благодарения. Написано за все благодарите. Аминь. Все. Вот за все благодарите. Поблагодарите Бога, что кто перестал читать Библию. Воздайте славу Богу. Покайте, скажите, Господи, хочу читать. Помоги. Это усилие тоже. Но когда употребляешь усилия, оттуда масло, оттуда золото, оттуда все течет. Молитву, кто потерял. Поблагодарите Бога, воздайте славу Богу. Скажите, Господи, кайся. Буду употреблять усилия. Молиться. О, халер, Я чувствую, вижу, пробило. Друзья, пробило. Потекла река. Река потекла все. Небо открылось. Аминь. Сердца ваши открылись. Умы продолжайте. Продолжайте дальше, продолжайте дальше. Хлынула река, небо открылось, вижу, и река потекла, река. Как работает Слово Божье? Я люблю проповедовать Слово Божье. И те, когда люди принимают, оно работает, Бог бодится над своим Словом. Как только кто-то принимает это Слово и работает, оно сразу, сразу же Дух животворит Слово. Аминь, меч, аминь, аминь. Начните благодарить Бога, начните благодарить Бога, начните благодарить Бога за прошлое, за настоящее и за будущее. И имя Иисуса. Я сейчас высвобождаю силу крови, которая пролита на Голгофе. Я вижу этот народ во Христе. Аминь. И высвобождай кровь. И эта кровь сейчас омывает. Я поражаю этой кровью, проклинаю всякое насаждение, не Богом насажденное. Все, что ты, Сатана, насадил, именем Иисуса уничтожая. Крестом, крестом, кровью, мечом, огнем, Потоком и воды омываю ноги, и сегодня день обновления, день благодарения, день обновления во имя Иисуса. И я высвобождаю этот дух благодарения на каждый день, что когда приходит искушение, слава Богу, что на меня наехали, золотишко сейчас будет. Слава Богу, что меня продавили алмазы потекут. Я стану другим человеком. Начните, примите эту заповедь сегодня день благодарения. За все благодарите. Упали. Благодарите. Изничтожено, драгоценно. Мудрость, опытность придет. Больше падать не будете. Аминь. Халлелуя. Еще шире небеса открылись. Еще шире. Аминь. И Бог ходит среди нас. Бог ходит среди нас. Прилепитесь к Нему. Прилепитесь к Нему. Пожелайте. Скажите сегодня желание, как вы хотите в следующем году жить после этого дня благодарения. Опять следующий год прилетит. Желаете ли вы собирать драгоценности, как Иосиф в рабстве, в тюрьме? Он нес давление, но сна не предал. Под давлением, но был святым. В тюрьме видение видел, сны толковал. Аллилуйя, Аллилуйя. Примите решение, что в этом году я буду жить по-другому. Этот год я проживу мудро. Этот год я соберу масло. Я соберу драгоценные камни, соберу золото. Я буду собирать, я буду побеждать, я буду благодарить. И на это желание, насколько вы пожелаете, настолько вы возненавидите старую плотскую жизнь. И насколько вы желаете правды, настолько придет благодать. Ты возненавидел беззаконие, возненавидел правду, поэтому помазал тебе Бог елеем более всех соучастников. Хочешь более всех получить сегодня помазание, помазания, прими решение бороться с неблагодарным, с этим свинством, с этим ропотом. Аминь. Убери, заколи эту свинью в себе. Аминь. Который портит твою жизнь, откуда питайся, отношения с Богом. Я сейчас буду молиться. Отец Небесный, я благодарю за этот праздник, этот народ решил быть благодарным Тебе. И их присутствие здесь, и то, что они не ушли, слушают проповедь, доказательство тому. И то, что я видел, как открылся небеса на их решение, и когда потекла благодать, меня это радует. И я сегодня свою веру соединяю с каждым человеком и со всеми, кто принадлежит к этому роду, этой церкви. Аминь, и на, и на домы нашим и благословение, и, и именем Иисуса открывай небеса и постановляй этой церкви постоянное питание, аминь, в вере, любви и мудрости. И прикасайся к каждому человеку и духом веры вместе с каждым призываю дух веры еще больше. Призываю любовь, и призываю мудрость, любовь и премудрость во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе в этом году много собрать, много собрать, много собрать урожая. Во имя Иисуса помазания, дух веры, любви и мудрости, дух веры, любви и мудрости. Во имя Иисуса. Высвобождая помазание, благословляю, глазная мать видеть. Аминь. И с радостью идти в испытание. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Год Дух Святый, ты все приносишь плоды. Я отдаю Тебе. И благодарю, что ты напомнишь, что ты сохранишь, что Ты благословишь. И эта церковь принесет много плода, и кто попал сюда. Аминь.